Всем привет! Звездная семейная пара Антон Батарев и Евгения Лоза, которые поженились в августе прошлого года, похоже, весело провели новогодние каникулы. Так, на одном из мероприятий, посвященных рождественским гуляниям, влюбленная пара оказалась в центре внимания в очень смешном и неловком положении. Антон так увлекся танцами, что не заметил проходящую мимо женщину с чебуреком. Похоже, чувство юмора у ребят нет-нет. А что было дальше, смотрите сами. Чебуречки только с Если бы шапка, я бы ее кинул. Ну, давай. забыл. Давай, вы шапку сделаем. Ой, извините, пожалуйста. Я вам Все, сейчас куплю. Простите. Я вам сейчас куплю. Будьте добры, да? Э, три чебурека с мясом. Да, для тебя третий чебурек. Для кого? Для тетеньки. Оп! Oh, look at Daddy.